Видео озвучено, не для продажи. Каналом Кирилл Грей. Ссылка на оригинал в описании. Шепито Бургер. Привет. Добро пожаловать в Шепито Бургер. Наш слоган... Горячие шины, горячие бургеры. Ух ты. Интересный слоган. Можно простой бургер, пожалуйста? Ох, уже на подходе. Эй, м Тим. Можно мне получить простой бургер? Невозможно. Э, -э, э, секундочку, сэр. Тим, что, что случилось? Плита целиком пропала. О, -о, -о, -о. кто-то выдернул ее с корнем. Мне кажется, это был Стив. Почему ты так думаешь, Билли? На полу ведущий в его офис масляные следы. Еще одна секундочку, сэр. Стив, тебе же не попадалось на глаза плита. А, вот и она. Стив, что ты делаешь? Готовлю угощение. На ярмарку домашней выпечки моей дочурки, конечно же. Ого, сэр, я не знала, что у вас есть дочка. Не думаю, что она у него есть. Стив, мужик, ты в курсе то, что Британия к чему не подключена? О, я лецезрею клиента. А... Здравствуй, маленький мальчик. А? Я? Что бы тебе хотелось в это прекрасное утро? Мне кажется, что меня тут пытаются разыграть. Но я повторюсь, только простой бургер, пожалуйста. Что за чудесный мальчик? Держи монетку. Так, подожди-ка секундочку. Счастливого Рождества, мой мальчик. Ну ладно, в таком случае и вас с Рождеством. Разве сейчас не июнь? Ага, соглашусь. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Не забудь подписаться и поставить лайк, если тебе понравилось. А также жми на колокольчик и отправляй друзьям. А текст для вас озвучил Кирилл Серый и Ритман. I'm so